С вами раздел «Вредные советы» и сегодня хочу с вами поговорить о паразитах. Потому что паразиты есть у всех и нужно их продавать всем. Безусловно. Если мы не зацепим тему паразитов, то встреча не встреча. Потому что обязательно человека нужно напугать. А когда мы человека напугали, он готов купить все что угодно. И если мы поговорим о том, что у него в организме есть Великие, которые его едят, которые его подъедают, которые едят мозг, бывают в глазах, которые действуют так, так, так и так. Человек найдет в себе симптомы и обязательно что-нибудь докупит. Я считаю, что подход через паразитов самый позитивный, потому что это конек нашей компании.